В общем, друзья, я очень жалуюсь на этого персонажа. Никс, это реально тачный персонаж. Он за э, Никса убил меня. Я играл за... Мы сейчас вам покажу, там у нас. Мы не заходим. Без монтажа. Вот, Оли. Минус, плюс два кубка. Ну, блин, это нереально. Это челлендж. Точнее, не челлендж, а... Как играть за моли. хэштег 2. Хэштег первая ссылочка, буду в описании. Можете посмотреть, там веселее, чем тут будет. Наверняка. В общем, смотрите, сначала то, а потом то вы смотрите. Ну а перед началом ролика прошу вас подписаться на мой YouTube-канал, лайк. Если эта сундучка будет то, что у меня прям к вам в руки, 3, 2, 1, у вас будет и упадет фазе Ну и если вы этого персонажа не хотите, то вам придется подписаться еще раз то есть отписаться и подписаться не лучше так и не делать это а баги будут на YouTube да такое было вообще давай подпишись поставь лайк и где 100 свечка то что у меня прям те руки это бронзовый сундучок смотри что выпадает Оле ну если ты тоже не любишь Оли, то прям сейчас подпишись на канал поставь свой лайк чтобы поддержать канал в общем это канал риск старт зуба зуба вот это уже серебряный я думал, уже все подпишутся потому что он самый крутой в общем давай прямо сейчас подпишись поставь лайк участвовать сумичка то что меня прям к тебе в руки выпадет смотри сам все правильно нитро ну и сегодня в один нитро копье, ну или же олим выбирай сам в общем, пособерем это все и пойдем тащить. В общем, я не рекомендую начательно стойно, да я вообще не знаю, как это сказать. Вообще я вам не рекомендую эм, связываться с этим Никсом. Если у вас есть Никс, выбирайте Никса, когда вы там играете десенкам, потому что прикольный персонаж, мне он очень нравится, точнее, не очень, но он мне нрав... точнее, он не нравится. Почему Зуба скрывает это все? Почему Зуба такая злая игра? да она очень злая смотрите видите видите находится а, муза да не знаю дам несется не ну, она слишком уж и тащина. лучше разработчики бы пофиксили офигеть вы это видели вот блин дизлайк дизлайк отписка отстань дизлайк отписка и беди отсюда по-хорошему вы по-хорошему е я его ненавижу. Это сам Блин, Никс забирает хп. -шки. Да задолбал уже, иди отсюда Никс. Ставим ему дизлайки. Кто играет за Никса, дизлайки. А почему бы нет? Он реально тачерный. Почему Никс? Иди акула где моя акула? Дайте мне хоть кто тоже топовый персонаж. Почему дали самых обычных, а? Вот зуба такая хитрая игра. Как всегда, на как брау Старс хитрый, как и зуба. Ну Старс нас тоже. Так, вот видите, видите, видите. Вот хитрые все. Вот, блин, навижу Никса. Ставь лайк, если ты тоже. Или этого леопардика. Да, блин, достал. Видите, видите, за мной пойдет. Ага. Я слишком угадываю, что пойдет за мной. Да я знаю, что Джейки, Никсы. Да все угодно могут убить меня. Так, в общем, ха, идем к кустам. Все. вроде к пойти Вообще я пишу жалобу на этих никсов, если это было возможно, то я бы записал ролик, какой-то дополнительный ролик что-ли будет, а то просто так я не запишу жалобу, а как его записать, ну наверное в фейсбуке им написать, но ну, это обычный способ, в общем поддержка там, Нужно убрать. Когда мы там снимали на том канале Макс Риск, там такого нет было Ну все, Никс, иди сюда. Так, слышь что, иди отсюда. Я Никса сейчас буду вырубать. отстанет от меня. Понял? Ах ты такой жук, а? Блин, вот такие все. Предатели. Дайте Никса убить. И сейчас ему такое сдам и все. на и уже Никса. Моя цель Никс. Отстань. Отстаньте. Где Никс этот? Хитрый лис. Набишь его. Ставь лайк, если ты... из убил брюкса. Что? Ах ты такой, ты... Подлюк, а ну иди сюда. Ну и все, получишь. За Никса, за Никса. Э, точнее, за всех персонажей только кроме Никса. Кроме Лисица. Она... Они вообще мне не нравятся. Да отстань, ⁇ мо ⁇ Отстань. Ну, пожалуйста. Блин, Никс, уйди отсюда по-хорошему. Или получишь сейчас. Набишь его. Битва, битва, битва. блин акула блин кстати то что блин ну ну ну ну почему ну, так блин ну ч ты такое блин я еще жалуюсь на эту акулу подзиму акула и и Никсы. они реально тачерные жалобу пишу Никс и акулы, реально точно В общем, видеоролик, думаю, понятно, мы э, гайд написали, ну немножко так. В общем, игра грузится. Ненавижу эту игру. Ненавижу все. Дизлайк. В общем, понятно все, что Никс и акула это реально мощно. Если у вас такие будут, то все. Вы крутые. В общем, всем спасибо просмотра Подписывайтесь. С вами был Макс Риск. Напишите, пожалуйста, комментариях, как именно написать жалобу от ютубера ну начинающих, конечно они там говорят ты неофициальный теперь так что нам все равно можем нужно твой ютуб канал нам пофигу да такие бывают и ну есть такие игры которые нельзя снимать но такие игры возможно можно о кстати роблоксерский канал ссылочка в описании макс риск и заходит туда или макс риск гейминг мы так все будем переименовать сделаем 3.0 нового обновления в общем всем удачи всем пока как жалобы писать? Напишите в комментариях, я им напишу сейчас. Никс и Акула реально тачерный. тут даже сообщение есть. Скоро. Извините, а вы не знаете, как ä, пожаловаться на игры? Эй, слышь ты, сначала быть круче. А как стать круче?